19 июня 2019 года. Тейвас и Ера сегодня. День немного непростой, но решать сложные задачки этого дня вам будет довольно интересно. Энергетически сильный день, день принятия решений, решительных действий. На месте посидеть сегодня вряд ли получится. Впрочем, да и не захочется Сегодня вам даны отвага, настойчивость, целеустремленность. Вы можете проявить себя в достижении цели, непременно удастся ее добиться, но только если вы отбросите все сомнения в себе и не будете бояться работы, потому что ее сегодня будет много. Но это с другой стороны тоже хорошо, много работы, много денег. В семье сегодня будут стремиться Каждый из семьи стать самым главным, а некоторые будут хвататься за все дела сразу, перехватывая инициативу друг у друга. Постарайтесь не подраться при мытье посуды. Вы командуете парадом и только от вас будет зависеть, что вас ждет – вспышка страсти или конфликт. Девушки могут встретить сегодня настоящего мужчину, а мужчины все поголовно ими будут, поэтому день очень благоприятен для новых знакомств. Финансы строго по плану, за свое возможно придется побороться, придется доказать свой профессионализм, победить конкурентов, получить престижную работу, день для этого весьма благоприятный. Здоровье немножко стоит поберечь в том плане, что доказывая всему миру, какой вы незаменимый работник, вы можете в конце дня приползти совершенно вымотавшимся. Поэтому не, не перенапрягайтесь лишний раз. Вы и так самый или самое лучшее. А не только сегодня, но и всегда. До встречи в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.